Вот тут в садике, значит, художественное творчество лепка. Петушок учится летать, называется вот у них. Вот тут петушки там, у кого-то такие петушки там, вот более-менее такие, похожие на петушков петушки. Вот такие всякие петушки, короче. Петушки, петушки. И то ли мальчик, то ли девочка. Женя придумал вот такого петушка. Вот такие у нас одаренные дети, значит просто кусок пластилина формы даже, даже не смазан толком, как, как бы заводской формы Вот такой петушок, ну будущий импрессионист какой-то, я не знаю там А вот тут петушок умер, я так понимаю вот. а вот это вот уже, это супер петушок какой-то